Всем привет! Вы на канале CryptoBook, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня продолжим рассматривать такой проект как Seven Plus. В прошлой части мы более-менее познакомились, что с собой представляет данный токен, о каких стадиях, ступенях продажи. Сегодня поговорим о таких преимуществах как для бизнеса, так и для личного использования. Преимущество для бизнеса – это отслеживаемость готовой к износу топовой фирменной спортивной одежды, нижнего белья и медицинского текстиля с помощью технологии блокчейн. Также это творческий дизайн и инновационные медицинского текстиля, спортивной одежды и нижнего белья под собственным брендом 7 Plus, это приведет и новых клиентов к разнообразным каналам с высоким доходом. В 2025 году. Цель компании состоится в том, чтобы производить все ткани с помощью безливой без, технологии, уменьшая углеродостный след и принять политику нулевого отхода. Преимущество для клиентов ⁇ это быть частью компании сообщества и вернуть к окружающей среде, помогая уменьшить углерод и нулевую отходов в результате сокращения углеродного следа для будущих поколений. Также это будет возможно путем внедрения и использования 7 Plus с медицинским нижним бельем и спортивной одеждой по всему миру. И это простые и удобные платежи могут быть сделаны с 7 Plus, которые будут полностью прозрачны на цепочке поставок и точки с рекламными компаниями, такими как скидка и членство в награды. Какое видение и сама миссия данной компании? Умный текстиль имеет силу, стиль и отличный дизайн. Компания всегда играет честно и одержима иннова... инновациями и продуктами, которые обеспечивают соотношение цены и качества. Честность и прагматизм составляют основу для дружественного предпринимательского азиатского бизнеса с глобальным присутствием и глубиной опыта. Миссия компании ⁇ это быть самой надежной текстильной компанией, привлечение новых инноваций, производительности, доставки в срок высокого высоких стандартов качества, конкурентоспособности, цен и использования технологии блокчейн, чтобы быть более прозрачным и надежным. На сайте компании можно найти членов команды, поближе познакомиться кто с компании, президент компании, вице-президент, перейти на сайт LinkedIn и более подробно ознакомиться с опытом работы, то, чем занимался, где работал также можно найти советников и более подробно познакомиться с компаниями, с членами компании. на этом обзор закончен. подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал, там все самое интересное, разные дропы, ивенты, вам будет интересно. всем спасибо за внимание, всем пока.